Эй, вы не спите? Всем доброго времени суток, дорогие друзья! Ну что, гайды по Элдер Kings И года не прошло! А хотя нет, прошло... Ну короче, решил я недавно вспомнить свою молодость и поиграть в эту замечательную модификацию КСК-2. Играбельную версию мода для третьих королей-крестоносцев-разработчики нам еще пока не выкатили. Но и в этой осталось еще много интересного и неизученного. Вот, например, вы знали, что в Элдер можно сыграть за живого бога? Нет, не за этот ваш трибунал. Это золотое трио примазались к силе Лорхана, найдя его сердце и решив стать богами данмеров. Они тоже есть в этом моде, но за них поиграть нельзя. Можно только опосредованно общаться с ними через окно китайской дипломатии, как с принцами Даэдра. О них я расскажу как-нибудь в другой раз. Но на другом конце Тамриэля, на далеких берегах, чуть-чуть южнее островов Саммерсет, есть Пианданея, полумифический, полузатонувший континент, на котором живут Маурмеры, морские эльфы, которыми правит король Оргнум. Кстати говоря, Лориан снимал прохождение из этого персонажа, рекомендую посмотреть. Чем же он интересен? Но, ну, во-первых, он бог, которым можно поиграть. А это значит, что он бессмертен, у него великолепные атрибуты, еще он легендарный маг, и ему доступны самые редкие, самые лучшие заклинания в игре. И до кучи он еще и глава своей собственной религии имени Себя что, к сожалению, блокирует для него поступление в гильдии, но это ему и не нужно, он и так без этого крут. Еще у него есть волшебный сундучок, в котором всегда есть деньги, сколько бы ты их оттуда не брал. Он дает по 12 золота в месяц, что является неплохой такой прибавкой к его божественной пенсии. Вы скажете имба, а я скажу да. Вы скажете скучно, а я скажу смотря как играть. Если отыгрывать банальный покрас карты, то естественно будет скучно, а если отыграть именно самого Оргнума, то есть бога короля, покровителя своего народа, мудрого демиурга, влияющего на мир не напрямую, как будто бы из-за кулис, ведь у Оргнума очень интересная история. Однажды он еще на Альдмерисе, возглавив народ морских эльфов, восстал против высоких эльфов. Короче, не поделили они что-то. Или Оргнум просто хотел власти и богатства, да побольше не суть. В общем, восстание провалилось с треском и грохотом, и Оргнум вместе со своими последователями был изгнан на Пианданею, отделенную от Альдмериса Стеной Тумана. С тех пор все маармеры жестко обиделись на Альтмеров и еще потом долго совершали набеги на берега Саммерсета. В остальное время их было не видно, не слышно, сидели себе спокойно на своих островах, никого не трогали. В моде же у Оргнума есть своя история и свои уникальные ивенты. Если начинать с самой ранней даты, то Пиандонея будет расколота на несколько враждующих государств Дайдра Поклонников. Как ты мог такое допустить, дружище? В общем, нам нужно будет подчинить всю Пиандонею обратно и вернуть под управление храм Оргнама. Очень полезное сооружение кста. Если достроить его до четвертого уровня, то вся Пиандонея автоматически обратится в нашу религию. После этого будет доступно решение начать вторжение в Элинор. Тогда у Оргнума появится претензия на остров Саммерсет, и можно будет в любой момент начать завоевание. Но лично у меня высокие эльфы имели превосходящую по численности армию, и я понимал, что вторжение может плохо закончиться. Поэтому я выжидал, копил армию, копил богатство, застраивал свой остров и ждал. И потом, в какой-то момент, я заметил, что Альтмеры проиграли босмером в какой-то большой войне. И у них почти не осталось армии. И тогда я понял, настало мое время. Я с легкостью завоевал Саммерсет. Но это было только начало, нужно было его еще удержать. Где-то еще 200 лет у меня ушло, чтобы полностью ассимилировать местное население. Но в чем-то я просчитался, и у меня в вассалах и в семейном древе завелись гибриды. Персонажи с культурой маармеров, но с портретами альтмеров и стрейтом нечистый родословный. А все потому, что маармеры при завоевании смешивались с альтмерами. Этот процесс вообще сложно контролировать, и поэтому у меня все пошло на самотек. Ну вот такая вот она кровь морских эльфов, так жидка и разбавлена, как и океан вокруг них. Что ж, я решил не продолжать свои завоевания, потому что это скучно, банальный покрас, мы с вами понимаем. Васали там что-то воевали и поэтому немного присоединили территории на континентальной части Тамриэля. Мне было больше интересно править уже завоеванными землями, строить домики и наслаждаться своей властью. Зачем мне завоевывать мир, если я и так уже могу им править, только не напрямую, за кулисы, используя интриги, подкупы и все свое магическое могущество? Ох, знаете, как это интересно. Вот, например, я увидел, как Эльсвейр разросся до огромных размеров. Он даже перерос мою мармерскую гегемонию по масштабам. Я, конечно, сейчас вам этого не покажу, так, я, так как я играл не на запись. У меня просто остались сохранения. Так вот, мне хотелось, чтобы в Тамриэле появилась вторая империя. И я просто спонсировал войны, которые вели Гривы, наколдовывал их всяким бу бустом к деньгам, параметрам и войскам, а на их врагов наоборот, насылал всякие проклятия, убивал слишком сильных полководцев, превращал правителей в куриц, ну вы знаете. И что в итоге? При моей непрямой поддержке Эльсвейр захватил половину Сиродила, имперский остров подмял под себя босмеров Воленвуда и основал империю двух лун. Вот это да, я даже не знал, что у каджитов может быть своя империя. Еще у меня в сохранении темные эльфы стали вытеснять нордов и заселять восточный Скайрим. Ну че, пацаны, Скайрим для нордов? Вот уж нет уж, теперь нордам шорох возьми, придется бороться с данмерами, мать их альмалексия. А еще у меня к Хаммерфел разделили друг с другом клавианцы и бритонцы, а всех Редгардцов вытеснили обратно на Йокуду. Наверное, писать сценарий для шестой части Тез. Естественно, по старой доброй традиции я закарифанился с Хермемусом, чтобы читать Черные книги и Огма Инфиниум. И вот как раз-таки из-за этих увлечений Оргнум и сошел с ума. Еще через долгое время мои дети умерли, и я просто завел себе новый. На 4 не, но ну, а что, я как бы легендарный маг, имею право, вон, Дивайд Фир вообще создал из самого себя женских клонов и взял их в любовниц. То есть какому-то магу Телване это можно, а богу Императору нельзя? Так вот, расскажу про своих детей. Их было четверо. Дочка Органа, сын Орграин. Эти близнецы у меня были изначально. Как видите, наш бог Император очень самовлюбленный, так как даже детей назвал в свою честь. Оргайн стал основателем пиандонейской торговой республики, а Оргну я взял в жены. Да, и она родила мне дочь, от меня же, Наллу. То есть это, получается, она мне, получается, как бы и дочь, и внучка одновременно. Э, неважно. А четвертый мой ребенок, это сын Аргас. Вот его я уже воспитывал по полной программе. Я сделал его архимагом и отдал ему под управление весь остров Сомерсет. Пускай радуется, сынуля. Да и кроме того, он начал довольно-таки успешно воевать на континенте, присоединяя все новые и новые территории к империи. Получается, сын за меня проходит эту игру. Ну да, мне 4000 лет, я бессмертен и мне вообще зашибись, могу откладывать покорение этого мира сколько угодно. Да мне этого и не надо, я в своем познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже сто триллионов миллиардов лет проживаю на триллионах и триллионах таких же планет, как этот мир. Но только до тех пор, пока на арене Темреля не появился... But ah, Thalos, Thalos, He who is both man and divine.